Здравствуйте! Приехали мы из Беркалейского края, компания «Завгар» с автомобилем КАМАЗ. Нам понравилось. понравился, проверили. Хорошо нас приняли. Менеджер Вера очень хорошо отнеслась к нам,